Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вичезар и Вести Валкон, где мы говорим о наследии предков, вере, технологиях. И сегодня у нас в гостях в очередной раз Александр Белов, который нам удивительные вещи рассказывал по артефактам. Продолжаем, Александр, здравствуй, Добрый. подписывайтесь на наш канал, мы продолжаем наш разговор. Давай сегодня мы все таки вот эти смысловые вещи привяжем, вот эти все артефакты интереснейшие, которые мы освещали, а В цивилизационном плане, мы, кстати, делали ролик по цивилизации или вере. В чем разница цивилизации и веры? В смысле его понятийного аппарата. Ну, я считаю, что это два вопроса, как бы они немножко разные. Развитие цивилизации – это одно, а к эволюции никакого отношения не имеет. Mm -hmm. Это накопление знаний, рекурсия, умножение смыслов, да. в том числе с помощью языков, с помощью того, что людей становится много. Эти смыслы входят в понимание на основе родного языка или там разных языков формируются. Или разделение, языки. кстати говоря. А, да, да, да, да. То есть развитие цивилизации с накоплением знаний – это совсем одно, другое, и поэтому неправомерно говорить о там, эволюции техники, об эволюции а, машин, да. об эволюции жилища, об эволюции там. В общем, это неправомерные вещи. А что касается инволюции. А, вот это вот термин, это обратное свертывание по латыни. Я считаю, что был противоположный процесс. Не эволюция по Дарвину и, по, и же с ним Геккель, Гексли, так сказать. Но мы говорим о человеческом обществе. А, не только и, о человеческом обществе. социальной и, среде когда утрачивается научный. язык, когда да. утрачивается понимание, да. утрачивается смыслы существования, вот. то человек да. начинает встраиваться, его организм начинает встраиваться в экологическую и, главное, трофическую нишу. Угу. Он начинает, в общем-то, изменяться. Причем это происходит в очень ограниченных популяциях. И именно эти популяции, они быстро трансформируются. Включается механизм быстрой адаптации, приспособления. Эти приспособления наследуются, вопреки утверждениям Дарвина что дарвинистов, что они не наследуются, они наследуются, передаются поколения. Трансформация идет, трансформация а, костяка, морфологии желудка, желудочно-кишечного ну, тракта, ну и так далее, и так далее, зубов все, все, все изменяется в организме это очень быстро. И когда вид а, становится приспособленный уже к экологическому существованию, к питанию какой-то природной пищи, не связанной с а, применением разума, да, с социальным разумом то он хорошо выходит уже на оперативный простор он становится гегемоном и занимает большой реал. И существует громадное существует количество времени. Громадное существует количество времени, то есть, фактически, миллионы и даже десятки миллионов лет этот вид может не изменяться. Mm -hmm. То есть, такая дискретность есть появление этого вида и так далее. По моему мнению, все позвоночные это бывшие люди. Хоть как-то не парадоксально звучит: люди многократно заселяли эту землю, они превращают в разных животных. Но почему, скажут нам, допустим, известно, первые рыбы, они выползли на сушу, стали там первыми, так сказать, амфибиями, потом рептилии и так далее, млекопитающие, там обезьяны, и человек. Такая схема. Вот эта вот схема, она возникает только потому, что диспропорция возникает между осадочными породами континента и морскими отложениями. В них спрятаны, заключены окаменелости как раз. И вот стираются со временем розируют, выветриваются, как раз континентальные отложения, они гораздо быстрее разируют, чем морские. С этим связана диспропорция. То есть, морские рыбы сохраняются дольше. Но это значит, не значит, что в Кембрии никто не жил на суше, как утверждают эволюционисты. Вот, Около 540 миллионов лет назад. Это понятно. Вот, а с точки зрения наследия, которое передают из древних источников, ну, мифологически и так далее, по старой вере, по тому наследию, которое вообще передавалось из уст в уста, все-таки все одновременно было создано. Животный, растительный мир и те люди, которые сюда заселились, они, вот мы несколько сюжетов делали, когда харицы прилетели, дарицы прилетели, свою с, с определенных звездных систем привнесли сюда свою, так скажем, веру. Затем славяне, светорусы потому как в нашем наследии говорится о том, что заселение шло, мы рассказываем о последних миллионах лет. Вот сейчас у нас есть один из вопросов. Зрители Русич, по нашему сюжету, когда мы рассказывали о духов и о цвете глаз духов, напомню, что у духов мирских, то есть в свете, которые живут, вот домовые и прочие, у них зеленый цвет глаз, зеленый. И они держат энергетику дома и места. Их 49 родов. Я об этом говорил. У тех Духов, которые с красными глазами, это антимирские, которые следят за другим. Они больше с точки зрения человечески наносят вред. А те, у которых вообще вот форма такая, бесформенная или нет цвета, это могут быть лярвы, это могут быть разные сущности, которые приходят для того, чтобы или проверить на страх, или вытащить из человека какой-то негатив, а может быть, ну, поучить его чему-либо. И разговор строится, просто спрашиваешь... Кто ты и зачем ты пришел? Всегда, если вы не понимаете, что происходит. Вот такой ответ. Благодарю вас. И вот с традиционной точки зрения, по нашей традиции по-древней, по-староверческой. Четыре рода, которые заселили вот последний миллион лет. Которые заселялись, улетали, прилетали. На мой взгляд, оно никак не противоречит вот тому, что ты рассказываешь. Вот, ну, По моему мнению, многократно Земля, и в последний раз это было около 50 тысяч лет назад, то есть карманец в широком смысле этого слова, они угу. как раз наши непосредственные предки. Предки современных людей. Но я бы хотел сказать немножко о доказательствах. Вот угу. существует антогенез, би, биогенетический закон, он гекилибюрер, вернее, антогенез в сжатой ускоренной форме повторяет антогенез. Совершенно неправда. Почему? Да потому что, посмотрите на обезьянку, рождается она с большой головой, с прямой осанкой, у, у человекообразных часто розовая кожа. И это со временем пачка вытягивается, она покрывается волосами. Это вот новорождённая обезьянка, которая похожа на человека. Надо же как-то объяснить, почему мозговой отдел черепа превалирует у этой обезьянки на лице а у взрослой особи совсем наоборот. Так вот, как раз я формулирую так закон, что не филогенез, вернее антогенез в сжатой ускоренной форме повторяет антогенез, а наоборот антогенез, так сказать, антогенез первичен. И филогенез повторяет вот этот вот антогенез у человека, что касается человека. То есть иными словами, человеческие признаки мы можем видеть у ранних позвоночных, у их детенышей. Вот это одно из доказательств. Второй момент – сравнительно анатомические доказательства. Вот если мы посмотрим на ладони наших рука у нас вообще ладони, руки они приспособлены для того, чтобы брать ноги, для того, чтобы ходить отталкиваться от субстрата, от земли. Если у нас перекрученные предплечья, когда мы встаем на четвереньки, допустим, если наши предки были четвероногими, почему у них у всех четвероногих перекручены предплечья? На этот вопрос не отвечают эволюционисты, значит ладони вниз у них, а очень хорошо все понятно, что руки, они для другого приспособлены, не для перемещения, и перекрученные предплечья, но ну, это в качестве иллюстрации, там много доказательств, угу. значит, они как раз показывают о том, что вторично они стали на четвереньки. То есть, первичная двуногая походка была для них характерна. Ну, и большой палец вот у нас сбоку от ладони, потому что мы берем и это не перекрывает обзор, он, в принципе, берем ладони и так далее, там подобное. Манипулирование предметами пальцы как рука устроена, ладонь. Стопы наши, это тоже для хождения созданное для того, чтобы брать что-то. Мы опираемся, у нас есть приведенный большой палец на стопе, который не уходит в сторону, как у обезьян, и первая плюсневая кость, она, в принципе, с большим пальцем не уходит, а за счет этого обезьяны лазят. И это вторичное приспособление древолаза. Масса-масса других доказательств. То есть это можно доказать, что была инволюция, превращение человека в обезьяны и прочих позвоночных животных. Но этим доказательством, к сожалению, не верят эволюционисты, потому что у них в Азии религия. Александра, за столь подробный рассказ о тех артефактах, фактах. Подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего, до свидания.